Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. С вами я, София. Мы продолжаем нашу заправочку, наш бизнес. Сейчас, давайте, вот дальше, дальше, погнали дальше. Мы гоняем этого мерзкого пацана. У нас уже там по идее начинает развиваться даже магазин. Какой-то товар у нас появился. Что-то мы там даже расчищали нашего медвежонка, мы не трогали. И что мы еще делали? Я Не помню. Мы много чего делали. Мы вообще у нас Вот, вот. Да, у нас расширение же было. Мы же тут, у нас покраска была. Прям полным ходом. Ой. Что у нас тут? <гас> Нагадили. Нагадили. Как там? Ты иди сюда. Нагадили. Так, тихо. Тихо. Тихо. Остаемся тут. Тихо. Будем зеленым. Мы то их хотя бы краской красим. Чем мы красим-то? А, это, наверное, брать надо. Счистить. Да, смотри-ка. Ах ты ж козел мелкий. Ах ты ж пидорас. Как же ж так же. Ах ты ж говнюк. Упырь. А, возьми трубку. У твоего дяди есть несколько слов для тебя. Я рада за моего дядю. Я очень за него счастлив, что у есть. У меня тоже. У меня тоже. Так, да, белый. красивый белый. Да, вот это вот белый. И, кстати, можем заправку сделать черно рыжий. Кстати, рыженькая заправка будет. А ч нет? Ну, хотя с другой стороны мучиться опять ходить, перекрашивать. Не, конечно, могла бы позадростовать. А подождите, нет, вот такой вот. Прям рыжий. Нет, ты просто посмотри на это. Вот сейчас вот чисто вот глянь на это. Рыжая будет заправочка, что-то какая-то... Да! Вот такая вот... Отечка колотить, ну-ка. Нет, конечно, черно белое мне тоже нравится. Ну-ка, ну-ка, чисто вот так вот глянем. Сейчас вот глянем. Посмотрим, что из этого... Смотри, какая красота. Ну-ка, погодь. Так, мы вот эту стену вот так вот закончим. Сейчас вот тут -вот, вот закончим, быстренько так. Блядь, да что ж такое? Это опять на лицо-то попадает, не надо. Вообще, вот так вот просто, вот посмотри, вот так вот Я думаю, да Я думаю, я хочу так Да Да, черт подери, да Такая вот рыжая, вот самая, ну но... Да прекрати ты Не хочу Вообще Да Да, детка, да, продолжаем Так Красим. Красим. И тем более, вот, смотри, под дерево подходит. Под крышу, которая вот эту вот, вот эту вот. Прям рыженьким вообще супер. Супер. Я, я считаю, это вин. А, у нас, кстати, это закрыта пока что наша заправочная станция по причине того, что мы как раз занимались покрасочными работами. Что-то меня в прошлый раз ни один цвет там не возбудил, а вот это вот что-то я вот сейчас зашла такая. А, а рыжий? А рыжий? Прямо посмотри! Это просто вот глянь на вот эту вот красоту ты глянь! Что творится-то, однако? Просто преобразуется на глазах. Вообще. не очень красиво смотрится. По-моему, по вот прям вот идеально, прекрасно смотрится. Это то, что надо. Она рыженькая. Такая вся красивая. Вообще черно-рыжая. Вообще-вообще-то посмотри. Ты посмотри. Просто вот глянь ты на это вот все безобразие. Какое оно красивое. Яркое такое. Ух. И сочетается, отличное сочетание Ну, черно-белое, оно такое она уже приелась. да кому оно надо? Правильно, правильно Вот черно-рыжая, вот да, вот, да вот, вот это вот, да, вот это выбор Вот этот цвет, это вот оно Вот это вот то, что нам нужно Че ты так вот красишь ты медленно Давай, у нас будет какая-нибудь покраска, Чтобы это можно было сделать быстро Потому что, ну, ё-моё Это все так Я? Ага Кружочек меня наебать хотела, а? Видели, видели, как он сразу рванул. Нужно стараться оставаться в зеленой зоне, никуда не выскакивать. Иначе вот будет. Короче, как-то так. Аккуратненько мажем. Мажем. Вот это дизайн. Ёпта. Ч тут? Ч вот это Вот! Еще вот тут покрасим! Смотри, смотри, смотри, смотри. А, Ай, е Ой, как хорошо. Это же прям от души прям. Ой, как хорошо. Я говорю, вот черно белое оно уже такое приелось. Оно везде есть. там, Ну, даже 1 сентя... сентября там вот, господи, а, там белый верх, черный низ, все вот это вот. Ну, кому ну надо? Вот, Приятнее, когда все цветастое такое, яркое, красивое. Вот такое вот все, да. Сейчас мы быстренько накрасим, пойдем трубку возьмем, отхватим опять леща. Нам скажет такой, позвонит, такой, ты что вообще натворил? Типа, черно-белая заправка. Фу-фу-фу. А мы такие, а мы уже перекрасили. Она уже не черно белая она уже черно-рыжая. Он... И дядя нам такой, типа, блин, слушай, чувак, вообще огонь. Огнище. Ты прям вот вообще. Бог по краске. Ну, сейчас мы приберем за собой говно тут всякое. Сейчас, а мы тут поплескались немножечко в краске. Вот тут еще что-то от белого говна осталось. Ничего-ничего. Будто, будто это самое. Голуби обсракали. Ничего, вообще на месте. все бежим. О, вот, звони телефон.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 Где? Настоящее одобрение, за которым тебе нужно следить, это одобрение, которое дают тебе твои клиенты. Если обман будет раскрыт, ты можешь даже раздавать египетские бриллианты, и никто глазом не моргнет. Держи клиенту счастливыми, слышишь? Ничего не поняла. Так, популярность! Смотрите-ка! Популярность! Собирайте положительные отзывы клиентов, чтобы повысить уровень популярности в вашей станции. Так, повышение популярности увеличивает трафик вокруг вашей станции, что увеличивает количество клиентов, находящихся на станции. А, заходящих на станцию. Положительные отзывы можно получить, если станция работает чисто и эффективно. Метла. <с seatbelt> Спасибо, вы вовремя меня начали про метлу рассказывать. В верхнем левом углу можно увидеть панель с... Да, А, точно. Верхний левый угол. Ой. Сейчас. А, а обождите. Обождите, сейчас я вам камеру поправлю, поправлю вот прямо вот здесь и сейчас, прямо вот, вот в прямом эфире, вот так вот Сейчас вот как-нибудь вот так поставим Подо мной иногда будут письма мигать Ну, вам это, наверное, будет не особо интересно, да? Ну-ка, сейчас как выглядит Ну, нормально, нормально Все, погнали дальше в игру так, так, удерживайте левую кнопку мыши, чтобы вытереть следы ног, пятна краски, любую другую грязь с пола. Если ты не позаботишься о чистоте, клиенты перестанут приходить за покупками. Ну, так мы нам вроде бы это объясняли, нет? Так, мы можем за уже, да? А, новое письмо. Ну, давай-ка. Ой, не то. Вот это вот. Все, включаем. Поскакали дальше. Поскакали дальше. Так, мы вроде бы все очистили. А чё у меня грязнотое, не пойму. Где? А, вот тут вот грязно. Что еще у меня грязное? Это вот это вот что ли ты имеешь в виду? Так, ру ру руки. Так, ладно, мешок. Собираем. Теперь берем руки и тащим в помоечку. Вот так вот. Раз и все. Что у меня грязнотое? У меня не может быть ничего грязнотое. Я все за собой подмыла. Что тебе не нравится? Не пойму. Крышу тебе что-нибудь перекрасить? Да нет, херня какая. Так, мы станцию открыто открыли. Давайте письмо. Оборудование. Мать его. Короче, парковка. А вот если... А, типа, мне предлагают еще одну парковку вот тут вот. Но для этого нужно ее это, расчистить. Сколько? 399 баксов. А, вторая обслуживаемая парковку. Эту вы должны очистить и оплачивать сами. Удваивает место для машины. А у меня нет таких денег. Пока что нету. Дайте мне заработать. А, новое письмо, подождите. А, почта. Ух, ёпта. Кредит по доброй воле. Да, прежде чем приступать к ручному труду, племянник, мы должны поговорить о новых профилактических мерах. Вот, чувак, я вот не буду, тебя больше ничего брать. Ну нафиг кредит от тебя, ты потом приезжаешь и морду мне бьешь. Знаешь, поговорку, лучше пере перебдеть, нежели не добдеть. Э, и все такое. Хорошо, да, я говорю о том, что произошло. Тебе давно пора научиться правильно обращаться с кредитами. Я щедрая, друж... я щедрая душа, хотя я ненавижу нерегулируемые долги. Мы – семья, и ваш бизнес – это очень большая инвестиция, про которую я хотела бы сказать, что она окупится. Когда дела идут плохо, не стесняйтесь попросить меня немного подбодрить вас. Вы можете связаться со мной через вкладку «Кредит» вашего компьютера. Единовременное влив... вливание тысячи баксов поможет вам без проблем встать на ноги. Но помните, что все, что дано, должно быть возвращено. У каждого займа будет определенный срок, которому я ожидаю полного возврата моего щедрого дара. Если этого не произойдет, нам придется поговорить о других мерах возмещения. И помните, что даже у моего великого терпения есть предел. Не ждите еще одного кредита, если у вас есть один, который еще не выплачен. На этом все. Надеюсь, с этого момента у нас будут гораздо лучшие отношения, малыш. Удачи! Вот так вот, запугивает нас потихонечку. Обновление. Ладно, племянник, нам нужно кое-что прояснить. Как бы я не видел, что ты прилагаешь... Сейчас, секундочку, вот так вот. Прилагаешь много усилий для управления своей станцией, и действительно, графики показывают, что ты получаешь хорошую прибыль. Она сдавлена. Как бы ты ни старался... Некоторые вещи просто требуют внешних факторов для прогресса. Такие факторы, как расширение. Если ты откроешь нужную вкладку на своем компьютере, вы смож... а, вы, вы сможешь заказ... а, наверное, ты сможешь заказать строительные работы, чтобы быстро модернизировать один из существующих объектов, саму станцию гараж или склад. Последние два доступны, когда приедет подходящий... а, придет подходящее время. Все они расширяют территорию, обеспечить не только больше работы, но и больше выгоды и источников дохода. Тем не менее, станция это, пожалуй, то, что ты сразу почувствуешь, когда решишь ее модернизировать. Не стесняйся заказывать строительные работы прямо сейчас. Я уже сделал небольшую инвестицию, чтобы помочь тебе начать. Давай назовем это компенсацией за подбитый глаз, которую мой верный помощник мог тебе подарить. А мы, по-моему, там накупили купили кучу всяких продуктов, да? Открытие и закрытие АЗС. Ты можешь открывать и закрывать свою заправку в любое время. Это остановит приток прибыли, но даст тебе минуту, чтобы расслабить булки. И о, и во всем этом есть прикол. Если сильно много машин и народу, жми супер кнопку рядом с рычагом. Слайджак с коллапсом разруливается примерно за 10 секунд. Это то есть перезагрузка станции. Сброс. То есть все очищается, насколько я понимаю. Класс и поставки. Пора сделать первую покупку, малыш. В прошлый раз я доставил для тебя товар. Теперь ты сам выбираешь, что продавать. Обязательно перепроверь цену. Для себя ты хочешь прода продавать по стабильной цене, но поставщиков это редко волнует. Покупай тогда, когда она точно будет самой низкой. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Прежде чем заказать товар, ты должен убедиться, что у тебя есть место для его демонстрации. Всегда следи за тем, чтобы купить нужное количество и тип полок. Чтобы заказать товар, просто нажми на, на соответствующую карточку во вкладке «Доставка». Затем выбери нужное количество и нажми на значок корзины в правом верхнем углу. Останется только подтвердить заказ. Так, что-то у меня там мигнуло. Э, Остается только подтвердить заказ дождаться доставки Доставка не происходит мгновенно, несмотря на то, что ты мог подумать Теперь, поскольку тебе все равно придется самостоятельно заниматься физическим трудом Тебе придется самостоятельно распаковывать вещи Для этого перемести коробки из, э, из только что приб прибывшего грузовика в шкафы на складе Когда закончится распаковка, грузовик уедет И ты сможешь разложить вещи на соответствующие полки Для этого просто подойди к выбранной На этом мы короче поняли во, одобрение и популярность. Так как вы, я уверен, заметили, все, что вы делаете, кто-то оценивает. Обычно это я. Но мое денежное участие в работе станции находится на другом уровне. Возможно, вы еще не обращали на это внимания, но каждый клиент, который проходит мимо вашей двери, смотрит на то, что вы для него сделали, с другим выражением лица. И это имеет значение. Положительные отзывы можно получить, выполняя хорошее обслуживание клиентов. Достигнем достаточного количества положительных отзывов, как, опис... как подробно описан в закладке заправочная станция, повысишь уровень. Каждая положительная оценка ⁇ это ступенька вверх, а каждая отрицательная оценка ⁇ это досадная ступенька вниз. Собери достаточное количество положительных оценок, и уровень популя... популярности твоей станции повысится. Что это значит? Больше клиентов, больше пиццы в ваших декорациях, больше дохода от всех этих лиц, которые проезжают через ваши парковки. Если ты ошибешься и уронишь свой рейтинг, что ж, приготовься к последствиям. Я вижу, ты недавно приобрел несколько туалетов. Каким бы отвратительным ни был этот вопрос, это правильный выбор. Мало что приносит такое облегчение на месте, как туалет для ваших уставших клиентов. Только во имя всего святого, держи их в чистоте, иначе я могу вообще перестать тебе писать. У нас есть а, здрасте. А... Ну давайте. Ой. Я тут читаю, а у меня тут клиенты стоят. Сейчас мы могу... вот. Тихо. Пока-пока. Так, следующий давай, быстро. Быстро давай. Погнали. Так, пошел. Пошел. Пошел. Тихо. Пошел. Дальше. Пошел. Пошел. Пошел. Хорош. Fuck you, Spielberg. Да, Spielberg, блин. чёрт Од Одна мимо. So О, я не просил об этом. Это же этот самый, блин, это космический мальчик, как и. Так. У нас уже эта лента грязненькая такая. Вот надо ее почистить будет. Так, сейчас потихонечку продвигаемся. Что вы, что вы там? Печеньки какие-то? У тебя там жопа не слипнется? Сейчас мы вот так чуть-чуть. Найс! Отлично. Кто там приехал? Заправка. Так, заправочка. Зап зап заказывали бензин. Сейчас мы вот вам... Хоп! Найс! Отлично! Где у нас... То... Вы что тут, на... тут набрали, демоны? Череп какой-то притащили! Наследили! Притащили какой-то череп! Фу! А что у меня не открывается туалет? Я без понятия. Это же туалет у меня. Так, сейчас быстренько соберем весь мусор. Что мы тут устроили-то, я не пойму. Отвернуться не успел уже. Что-то это... Фу, наследили. Откуда вы набрали этого всего? Как так можно вообще? Свиньи какие-то. Ужас. Ужас. Тут что-то накидали. Накидали? Накидали? Отвратительно. Фу-фу-фу. Так, все, собираем это. Че туалет у меня не, не знаю, не открыт у меня туалет. О, чувак, какой стоит, подожди. обожди. Ты ко мне же в магазин? Ты ко мне в магазин? Погодь, погодь. Погодь. Подожди. Как тебя там... Во. Давай а. А. Блин Где угол? А где мне отмычки еще брать? О! Погодь, вот так вот Еще чуть-чуть Блин, еще капелюшку Так, ну 9 баксов Ну такой себе Чё, ты пошла, посрала и вышла? Слышь? Ты чё, ничего не взяла? Чё ты ничего не взяла? У меня там много всякого говно, говнички. Так, а, <coughs> простите, это надо делать не, руками, не отмычкой. Чё, кто мне там бикнул? О, ещё одна жертва грабежа приехала. Давай, иди ко мне. Тоже средний, смотри-ка. О. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Есть. 16 баксов. Так-то неплохо. Ты уже четко взяла, да? Ну давай. Сейчас мы с вами быстренько. Так, во-первых, чистим. Закидываем. Ну, да, nice, nice. Машину твоя тоже не трогала, так что все, nice. Так, сколько у нас уже? 357 баксов. Так-то. Так-то неплохо. Где... О, а еще одна жертва грабежа, подожди. Иди, иди, иди. А это Маск, Илон Маск. Пошел к нам на заправку. Начальный уровень, ну ладно. это хорошо, ну 4 бакса это вот хоть что-то. Сейчас он еще у нас наберет что-нибудь, да? Да засранец? ты еще что-нибудь возьмешь у меня жить? Правильно бери это, что-то чуть-чуть взял, еще возьми, еще возьми, еще набери, я тебе рекомендую, вот это очень вкусную штуки, да. Ладно, давай посмотрим, что ты там взял. Ты две штучки какие-то, баночку взял. Скитлс какой-то, Ченька. Скитлс. Ой, еще, еще автомобиль. автомобиль, Давайте, давайте, заправку. Все, ты вышел? Заказывай. Все, заказал. О, замечательно. Идеально мне выскочила. А чего бы, нет? Мы вообще все идеально делаем. Так, что я хочу? А, я же хотела это, на тракторе покататься да? Покататься на тракторе трактора и расчистить нам еще одну парковочку, да? Так, трактор. Так, поехали. Что у нас, бензина нет? Сейчас мы хотя бы подгоним поближе. Давай, проезжай быстрее. Нет топлива, ну как обычно. Ладно, сейчас. Подожди, подожди чуть-чуть. Как ее там, Бетти? Ржавая Бетти? Так. Набираем. Отлично. Сейчас подожди, подожди, мой грузовичок. Где в тебя вливать-то? О. Все, залили? Отлично. Погнали. Да ⁇ -мо ⁇ Вот. А чё у меня тут менты ходят, бродят? Слышь? Ты не чувствуешь себя как дома? Иди отсюда. Приехал. Я тебя сейчас как так-то, будешь тут гулять. Так, подожди, а... Ири, стой, стой. Вот, набрали кучку, поехали ее сбрасывать. Как там тебя это? Sh -sh. Sh -sh. А, все, все, все, все. Погнали. Во. Так, мы приехали Ребят, подождите Обождите, подождите Клиент у кассы Клиент на заправку Подождите, чуваки, подождите Я вам сейчас парковочку тут еще бонусом расчищу Так, я спешу Так, тормозим Во, все, расчистили Так, все, тихо как не в себя, гоним, гоним, погнали, погнали. Так, ну летим, давай, лети. Бетти это наши. А, Руби, вон у нее на жопе написано Руби. Шоп ее. Так, все, Вы вылезли. И что? Вот она, Руби. Ха. Чувак, подожди, стой, стой, стой, стой. не уходи. Не уходи. На кассе уже двое. Вот. Отлично. Так, дальше погнали. Тихо, тихо. Это да ты, мент. Ну, давай. На рискованную базу-то приехал, чувак. Тут такие мне рады. Тут таких грабят. Ну, тебе повезло, что за тобой еще один клиент. Давай, кыш-кыш. Уже насрал он там вот что-то. Или это... С тебя песок тут посыпался, а? Прямо отсюда вижу. Че, еще берите? Больше берите у всяких товаров. Я для кого это все закупаю? Да, да, да, да, да. Валери отсюда. Уходи. Вот-вот-вот, насрали мне уже тут что-то. Не пойми, чё устроили. Фу, мерзкие создания. Как так можно? Так, у меня поправить почти все чисто. Да, отлично, все. Иди, иди, иди. Иди гуляй. Так, подождите, у меня тут это... Блин, еще одна с песком. Слышь, тебе не так много лет вроде бы на вид. Чтобы себя, песок... Вот реально, она идет, с нее песок сыпется. Так, заказ сделал. Вроде, вроде да. Машет головой, типа, заливай. Хорошо, залили. Так, нам бы теперь определиться, что мы хотим. Вот, оборудование. Вот, э, ну давайте парковку у нас, вроде бы, денег хватает, давай. Вот еще одна парковка. Отлично. Больше машин. Так, мы накопили на еще одну парковку, это замечательно. А, Где-то там еще должен быть туалет, наверное, да? Оборудование. Прочее. Что у нас тут, впрочем? Пока ничего больше. Больше ничего. Что еще у нас есть? Подождите. А, декорации, доставка, кстати, доставка нам будет. Бы... Хотя нет пока что. Упгрейд, вот. А что а нам надо? Нам, во-первых, во нужно 700 баксов как минимум. Это у нас получится заправка. Ой. Что, что, что, что, что. А, это я на, на второй Так, это у нас получится 700 баксов нам нужно И что-то тут Новое это, новое то А, это то, что будет а, Откроется нам Хорошо А тут у нас что? Что-то тут у нас тоже Открылось непонятное Ой-ой-ой, тут 300 баксов надо Привет Давай начнем. Давай поговорим с тобой. Давай, давай. Ну, когда он так медленно ползует гораздо... Э -э -э, я почистить хотела. Да, найс. Здравствуйте, господин полицейский. Проходите, не задерживайтесь в дверях. И... Лобось. Найс, отлично. Ой, еще 4 бак. Что ты что ты мне тут насрал? Или она мне там насрала? Что вы тут, блин, не устроили мне тут? Быстренько подчищаем. Нет, это все-таки скопа вот там вот что-то посыпалось. Слышь, дядя, с тебя песок сыпется. Так, надо туалеты как-то раскрыть. Открыть. Так, мне нужно почистить эту, эту самую ленту. Это все? Ты вот ради этого меня сдернул отсюда? Серьезно? Знаешь, что тебе за это будет? Подожди. Надо тебе за это вот это вот будет. Так. Ну давай. Понял? Понял? Вот так вот. Дерну меня ради какой-то шоколадки. Это что тут.. Ты мне еще и поднасрал тут. Кто Так. Следим за всеми. Пять, что-то насрали. Вы что тут устраиваете? Я не успеваю убирать два клиента. По одной штучке всего взяли, да? <coughs> Что у нас тут? Две водички всего лишь. Серьезно? Достижение разблокировано. Heart and whispers какой-то. И какая-то штука в земле. Достижение... Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Опять тоже... Две штуки, блин, все, набрала. Ну ладно, в воду, понятно. Ой, достижение разблокировано 4. Ой-ой-ой, что творится? Так, подождите, мне тут еще залить надо. Достижение разблокировано 5. Talk of the town какой-то, блин. Разговоры по городу какие-то у нас. Пошли. Достижение 6, а мне кажется у меня не успевает Даже Достижение выскакивать. я вон Рву тут все Опять что-то насрали Банан притащили какой-то, блин Что тут происходит Когда успевают я... я же слежу за каждым клиентом Я просто по пятам за каждым хожу Так, стой, приехали Опять начальный, ладно 5 баксов не лишние знаешь, что, будет? Чтобы... А? Вот так вот что? Да, смотри-ка. Ой, ой, ой, ой, еще одно достижение сблокировано. Хо -хо -хо -хо. Ну, давай, заходи. Я слежу за тобой. Где песок с тебя? Да-да-да. Ну, это что? Это все, что ты взял? Ну, смотри, я не, не вздумай мне тут... Да? Одну штучку какую-то взял. Не в дом разводить мне эту срач. Ну иди машину, что ли, хотя бы заправь, я не пойму. Для проформы. Нет. Найс, да, твой спаситель. Это я, я такой. Так, ну-ка, ты мне ничего тут не развел? Какой клиент при... Ах ты ж тварь. Я уже хотел сказать, какой приятный клиент. Нет, он все-таки это... Сыпанул мне чуть-чуть песочка-то. На рану. Ещё. Ну, опять Маска идет Ну, заходите, мистер Маск Скажите мне про ваши ракеты Что у вас там происходит Так, я так осматриваюсь Хожу туда-сюда что происходит, ну-ка Доставка Что у нас там, доставка топлива Давайте, 200 Сколько у меня там, 108 Давайте А, это А, у меня, у меня, у меня сколько бабок У меня 216 да, давай, блин, два бакса бензин стоит. Охренеть. Что так дорого? Да, да, да. Чего им не все идеально? Да, да, да, да. Я такой идеальный. Так, к нам вон едет. О, копусская тачка, копусская тачка, грабим. Средний. Ну давай. Отмычки у меня откуда вообще появляются? А, это у меня во вообще, то есть, на один взлом есть... Да подожди ты. Где-то как-то вот так вот, да? Блин, еще на миллиметре. Вот. Дерьбакс, Маловато так-то. Давай-ка тебя тоже взломаем. А где? Вот. То есть на один взлом нам дают две отмучки. Ну, давай еще. Подожди. Еще чуть повыше. Еще чуть повыше. Нет. Они же не получаются. Да твою ж мать. Ладно. Так, мне еще тут нам надо это самое бензин к себе сгрузить на всякий случай, чтобы было. Так, погнали. Ой, пять штучек, пять товаров. Хорошо. Подожди, я его проскалил? Да. Так, подождите там бибикать. Подождите. что -то началось-то. Подождите. Так, подожди. сейчас сейчас, сейчас, сейчас, си иду, иду, иду, иду, иду. си си си си си си си си си си си си а я тебе уже... Ай, ой, к нам приехали. К нам приехали заправляться. Сейчас мы тебя заправим. Тихо-тихо. Вот так вот. Оп! Найс! Да, чаевые. Почти 3 бакса. Что ты бебикаешь? Ты не видишь, что тут это разгружает мне бензин. Блин, опять натоптали. Как это, как это получается? Ой, еще кто-то едет. Ай, здрасте. Здрасте, мистер полицейский. Так, а тебя можно это как-нибудь вскрывать? Как пикапы вскрывать, я не пойму. Подождите, стой. О, сложный. Мистер полицейский, идите. Так. Оп. Ого. Он с такой скоростью ломается. Тихо. Повыше, значит. Есть. Есть. Ого, 26 баксов. Это очень-очень неплохо для взлома. Прям очень хорошо. Ой, не, предл... не предлагай человеку мусор. Подожди. На серии, типа, может это... Все равно на выход идешь, можешь выкинешь за дно? А вот ему... Да, короче, привязан. Вот ему можно было предложить. Так. Да-да-да. Америка все дела Пошли дальше О, выходит мадам Ой, еще одна корпусская тачка Сейчас мы ее... Клиенту топлива Да, да, да, я знаю А, начальный уровень И что там? Это, это какой уровень? Тебя вообще можем взломать? Выходи давай с машины быстрее Не взломывайся Чуть не задавил, козлина Мадам Ой. Тоже начальный уровень Неинтересно с вами такими вот так вот. Оп, кончено. А, черт. кнопки перепутала. Ладно. Ну давай. Я тебя ограбила, могу еще не продать. Так, чтобы быть. А, еще не успела ограбить. Смотрите, как у деловой мужчина пришел. Какой деловой. Ну давайте. Давайте с вами по деловому. Давай, давай. Вот так вот. Вот так вот. И вот так. А? Да, вообще, да. Надо больше чаевых оставляй, слышь. Ой, еще один чувак приехал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. ну-ка. Как у нас тут дела? Ой, сложный. Давай, давай. Так. Ага. Нащупали. И хорошо. 25 баксов. Уже почти профессионал. Так, а чё? ч то никого нету-то. Где все? Давайте мне нужно больше людей. Больше денег, больше людей, ну. Мне нужно как-то развивать свою станцию и всё вот это вот. Надо. Надо мне это все дело развивать. Здрасте. Давайте пообщаемся с вами. Давайте мы чё-нибудь. Так. О, четыре, наблюдаю чипсы. по, желтым, по аккуратнее будет. У вас не тот возраст. Две банки. О, тебе плохо не будет? Ты лысый. Смотри, что сильнее полосеешь. Будешь жрать так. Ой-ой-ой, едут и сюда, и туда. Ой, как хорошо. Давайте-давайте. Бензина вроде бы у нас много. Ой, у меня ж тут еще слева, сверху, вон там, вот пальчик вверх, типа, 31%, уровень 2. Клиент утоплив. Да, я вижу-вижу, вот я уже стою тут уже, вот поджидаю. Вот, вперед, погнали. А... Слышь, мадам? Опять там песок какой-то с них спадает. Кошмар какой-то. Да-да, nice day. Чаевых могла бы и побольше дать. Молодец, в мусорку выкинула. Ой, что-то у меня там мухи залетали. Ой, как нехорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все тихо, спокойно. Забираем. кидали мне тут, понимаете ли. Всякого говна. Давайте тут тоже почистим. Что бы не пахло. Так, не ходи по мусору. Нормально все выбрасываем. Да это опять что-то нас свинячили тут. Быстренько все это... А! Кто, кто, кто меня бибикает? Это не мне, они там между собой разбирать мало. Ну, так, клиент указ, погнали. Так, протираем все. Перед каждым клиентом протирочка. Вообще. Да ч так мало чаевых, слышь? еще и, блин, песка мне тут насыпало. Как обычно. Ну что ж. Б... Вот она вот. Это она была. Я видела, как она оставила этот песчаный след. Где она? Испарилась, видимо, вот в песке. Растворилась. Так. Ну давайте, заправляемся. Хоп, есть контакт. Чё? А, приехала, да. А, нет, уезжаешь. Ну ладно, уже. Тебя я уже заправила тоже. валяй отсюда быстрее. Быстро. Мне тут надо как-то это все продавать. Так, чипсов надо разнообразных набрать. И воды тоже всякой разнообразной. Это у меня есть всякого говна? Тут хера какого то непонятно. А мы вроде что-то покупали, не? У нас на складе что-нибудь есть? значит склад покрасить. Точно. А как тебе открывать-то? Ну, с какой-то стороны, да? Давай. Вот это. Да, у нас что-то на складе лежит-то. Что-то лежит на складе. Это что? Мы не можем это взять? Она просто лежит? А что она просто? Купи унитаз, используя ПК на... о Хо-хо-хо. Туалеты обеспечивают положительный отзыв клиент при условии, чтобы содержать их в чистоте. Что, туалеты вам? Ух ты, ё это Можно купить унитаз. Целый, мать его, унитаз. И мы наконец-то будем писать не на песок. Какая прелесть. Погнали. А то что это за, за заправка без унитаза? Это не заправка. Но заправку часто заезжают. Чисто, чтобы вот, унитаз проведать. Так, давайте, оборудование. Где тут это? Думаю, парковки. Мне парковка не нужна. Мне нужна это. Так, клиент топлива. Сейчас клиент, блядь. Ладно, иду к тебе. Иду. Ты сделал свой выбор? Свой заказ? Оп! Да, ой, 5 баксов почти Что мне тут накидали? Что это вообще такое? Так, погнали Унитаз, где? Инструменты Это что? Вакуум какой-то, господи Для чего этот вакуум используешь? Я даже страшно представить а, Подожди Снаружи А, декорации Какие-то лампы Ах ты ж ептаешь -мо! Нет, часы у нас такие уже есть! Гроб! Серьезно, гроб? Вы прикалываетесь! Гроб! Говорят, купи гроб! Ну вот рога бы я взяла! О! Они стоят вообще ничего! 24 бакса! Нет, ч нахрена нам? Ойл баннер! Нифига! Плакат! -мо! Нет, я бы вот эти вот рога бы взяла. Ч? Ой, а я их несколько купила, да? Хорошо, где. А где, где. Вот тут вот прям вот захерачить, да? Блять, ну конечно. Несколько штук я взяла. Давай сюда. Ну раз несколько, тогда. Сейчас мы эти... тоже определим, куда. Нет, на картин. Здрасте! Я вот сейчас на вас рога повешу. Вот Подожди! подожди Вот сюда. Нет, не канает. А вот сюда, вот наверх. Ага. Раз 20. мне ну вот тут такое себе вешать. Тогда. Ну тогда вот тут вот пускай висят эти рога. Ладно, погнали. Тогда тирога надо перевесить. Тоже над, над да ну-ка, идите-ка сюда а, Иди-ка сюда Да-да-да, вот сюда вот мы сейчас повесим Вот так вот Вообще, вообще, что творится Ну, вот, тоже Две штучки набрала Ну что, что, что, что вот, что так мелко-то как-то Хочу унитаз купить Дайте мне унитаз купить Хочу купить унитаз Мне бы еще найти в какой-нибудь вкладке -то. А, пока нажав на другое Где другое Так, пока на другое. Интересно, Оборудование. Инструменты. Апгрейд. Домой. Ч там ореть? Ну-ка, больше инфо. Нет, это, конечно, все прикольно. А где другой-то, я не понимаю доставка товара, но ну, это я понимаю, что это такое, блин. Здрасте. А во вкладке функции какие-то функции? Сейчас подождите. А, где функции? Блять, <laughs> ну а где хоть что-то? А вот сервис, наверное, может вот это вот. А ну давайте. Ой, блять, зачем? А вывоз мусора, он бесплатный? Найс, да, спасибо. Спасибо. Так, грузовичок, подожди. Я тут пытаюсь понять, где мне унитаз купить. Чтоб его... Да что ты вы... Ты, ты, ты, ты, ты. Не успеваешь отвернуться, уже что-то происходит тут. Накидали мне тут. Фу-фу-фу. Так, ну-ка, метелочка. Наговнили мне тут. По полной срач развели. Сейчас быстро, быстро, быстро, быстро. Да? Погнали. Никогда не думаю, что покупка унитаза это такое такое геморройное занятие. Блин. Так, еще там что-то уже. да, найс. Nice. Так, давай-ка. Где? А, вот восстановить. Выполните больше задач. Инструменты. Нету. Апгрейд. Где функции? Нету никаких. Моя не понимать. Внутри это декорации, окей. Доставка, ну, это топливо, товары. Сервис. Тоже не то. Кредит этому не нужно. Перекраска, видимо. Подожди ты, пипикать. Так, блядь. Ладно, сейчас. выдергивают меня от такого важного занятия. Тихо. Так, клиента, стойте, стойте на месте, стойте на месте. И этого тоже нужно. Так, так, так, так, так, так, так, так, оп. Бежим. Пока что на наливание бензина, это, по-моему, самое выгодное из всего. По осушению, наверное. Так, че... Где? Стеллажи для кого-то там. Декорации для чего-то там. Доставка. Товары. Товары. А. Об... Не понимаю. Оборудование. Стел... А. Прочее. Ай, пта! вот оно Вот оно Купить Вот сюда надо было нажать Да чтоб его ё -май. А чё ещё есть? Только туалет и парковка, Все, все понято, принято Здравствуйте, полуголый мужчина Ты так вот отвлекаешься от компьютера А перед тобой стоит вот этот голый Слышь. торс Вот этот вот о, господи, здрасте. Так, кто еще? Кто еще, кто здесь? Так, туалет, давайте заглянем. Ой, оптель, моптель. у у как все красное. Так, ладно, убираем это все. Я туда, я не могу туда зайти. Так да как? Сейчас. Да знаю я, -мо! А, вот у меня теперь появился и значок туалета, где все чисто или грязно. Так. Это тоже мы выкинем, нафиг. Ой, уже натоптали. Я вот на секунду вышла оттуда, началось. Натоптывают меня в ускоренном темпе. Так. Так. Так. Да-да-да, иди туда. Ой, ладно, пока это там соображают, они туда-сюда ходят. Мы сейчас заправим быстренько чувака Оп, все, иди отсюда Купить мастерскую Теперь у меня задание Давайте сейчас это Посмотрим, сколько это стоит Мастерская 300 баксов? А я могу? А мы а ему купили? А мы купили туалет, и мастерскую Сколько времени прошло? Да? За час Грубо говоря, там 40 минут у меня прошло. Купили. И мастерскую тебе. ⁇ мое. Так, это, конечно, все надо быстренько почистить сейчас. Обождите, надо, короче, все на паузу ставить всю эту заправочку. Сейчас мы ее это приведем тоже в порядок. И сделаем все... Ты что тут делаешь? Ногами вперед сад садиться? не это... То есть голов головой назад? Ногами назад. Так, все закрыто. Мы закрылись. Так, у меня уже есть новое письмо. Сейчас мы его зачитаем. Вали-вали отсюда. А, блин, мне тут. Сейчас мы быстренько это уберем. Вот зачитаем письмо. Пойдем посмотрим на то, что мы приобрели. Выкинем отсюда вот везде, везде мусор. Чтобы все было чистенько так письмо письмо у нас здесь уже вон какая штука так мастерская Мастерская и заказ запчастей. Поздравляю, мой маленький племянник. Твоя станция выросла настолько, что стала функциональной мастерской. Молодец. Надеюсь, ты понимаешь, что это не означает, что ты будешь сидеть на лаврах. Если никто не будет делать за тебя работу, я предлагаю тебе засучить рукава и приготовиться к серьезной работе. Я уверен, что ты найдешь множество заданий для каждого, кто заглянет в тебе, чтобы починить машину. К сожалению, пока что ты должен знать, как делать эти вещи самостоятельно. Давай посмотрим. Во-первых, чтобы начать ремонт автомобиля, дождись, пока клиент выйдет из своей машины, ну, как обычно. Так, а затем нажми кнопку на автоподъемнике. Я слышал, ты когда-то пробовал быть ми... Мех... А, ты когда пробовал быть механиком? Что ж, задействуй свои отточенные чувства. Shift по умолчанию. Ну ладно. А, это наверное что обозначить, что у машины сломано, да? И найди сломанный, да, да, да, отмеченный красным цветом. Прежде чем начать их заменять, найди подходящий аналог и подберите его. При этом помни, что детали не появляются из воздуха, тебе придется заказывать их, как и любой другой товар. И они прибудут с грузовиком доставки, как и другие заказы. Только не забудь положить их в мастерскую, на заправке они явно не поместятся. А теперь появляется... Короче, нужно заказывать запчасти. Так, подожди, бежал я на ну, лайк, мы сразу вот так вот сделаем, все равно выходить будем, так, вот так вот, вот так вот, да, мы с вами вообще прям бизнесмены прям по полной программе, а, покрась крышу, окей, лестница на крышу, вот наша мастерская, вот тут на кнопочку нажать. А, вот на эту вот на кнопочку. Ну, нам показали. Так, тут все, Ну, это я не буду трогать. Нахрена это нам выносить? Какой-то опять обдолбанный старый компьютер. А, это мы даже можем туда-сюда зайти? Какие-то клейкие штуки непонятные. О, зеркала какие-то. Так, вот это нам надо вынести сразу. Мусор. Мусор нам тут не нужен. Мусор выносим. Это все, конечно же, надо покрасить. Так, вот там резина, кстати, лежит. Еще вижу. Но, по идее, это то, что должно нам приносить прям дохерище доходу. Ну, и, конечно же, там все вот это вот будет очень дорогое. Для закупки. Все эти запчати, все вот это. Но мы можем делать x2, минимум. Хотя у, у нас, в принципе, большинство народу делает x10. Так, сколько у нас времени? Ну, нормально время, Сейчас мы чуть-чуть покрасим крышу. Вот так вот такой вот прям черный-черный. Черный-чувак, черный цвет. Сейчас мы с вами крышу покрасим. И попробуем, конечно, уже, получается, в следующей серии, я так вот полагаю, мы попробуем уже починить какую-нибудь машинку, если кто-нибудь приедет к нам. Уже работы становится гораздо больше, это уже не просто заправка и магазин с туалетом, между прочим, который надо, приходится теперь еще и чистить. Это еще вот и мастерская. Мы будем тут страдать, я так понимаю, по полной. Тут уже, получ... Тут уже нужны сотрудники какие-то где-то найти каких-нибудь сотрудников, нанимать уже пора кого-то по-хорошему. Потому что один человек, это все дело не вывезет. Даже в игровом процессе. Где я пару кнопочек нажал и готова. Так, ну крышу мы почти закончили. Сейчас, с другой стороны, ее красить фу. Ну, вон, черная, как смола. Нормально. Чистое, свежее. Вот. Главное, чтобы опять пиздюк мелкий не прибежал. Я его буду сбивать там. Он там по то его можно определить. Что он прискакал. Я так понимаю, краской плещется в тот момент, когда мы задеваем именно нижний угол. Вот это вот, да. На верхний он не особо как-то не реагирует. Так, что у нас тут еще? Какая-то самая крыша. А что? у нас тут? А, щитки всякие и так далее. Так, так стой, стой, стой. Ну, конечно же, рыжий. У нас все будет в одном тоне, в одном цвете. Черно-рыжая. Дай, прекрати! ты. Плещется на меня. Краска. Ну, да, лучше к верхнему краю держаться поближе. Точнее к правому. Вот так вот сейчас щитки покрасим заодно, пускай будет. М -м -м. Так углы тоже в черный сейчас все забабахаем. Вот эти вот штуки у нас красятся? Нет, оно не красится. Ну ладно. Нам нужно, чтобы все было красиво. Делаем, делаем красиво. Модно и молодежно. Так, двери тоже. Чё, что нет? Красим дверь, ё-моё. А то он не захватывает. Или лучше дверь черный сделать, а то он как-то это... Да, я думаю, двери надо черным делать. Тогда оставим эту дверь так. Двери сделаем чёрные, углы тоже чёрные. Мне кажется, симпатично будет смотреться. Так, ну ночь, заправка у нас закрыта, все как положено, рабочий день у нас кончился. Как там время прошло? Ой, нормально времени прошло. Ну, как раз, я думаю, закончим с покраской и уже потом займемся как раз всеми продажами, ремонтами, закупим себе что-нибудь. Посмотрим вообще на ценник, как это все выглядит сколько это стоит, чтобы отремонтировать человеку, сколько нам будут платить и сколько это будет стоить в закупе. И насколько вообще это сложный процесс. Значит, тихонечко, тихонечко, тихонечко. Главное не сорваться нигде, ничего, никак. Так. А склад мы у нас так и не покрашен. Склад у нас как стоит, раз Раздолбанный. Какаха. И так и стоит. Так, стоп. Вот. Надо как-нибудь в какой-нибудь момент все-таки поделать склад. А то уже вон развитие по полной программе идет уже. вот Пользуемся всем, чем только можно. Уже мастерская появилась. А склад все это? Никак. Не перекрасится в нормальный красивый вид. Будет все хорошо. Так, тихо. Да подожди. Да, да черный, черная дверь. Отстань от черной двери. Не трожь дверь. Где? Все. Ну. Не, ну нормально смотрится. Еще изнутри покрасить. Ну, белым покрашу. Потому что рыжий внутри это уже как-то чересчур. А вот белый нормально. белый пойдет. Белые стены, все положено. Какие-то другие свинячие цвета, это не... Ай, ё-моё, опять путаю кнопки. Так, ну да, белым. Вообще бы я каким-нибудь, я там, не знаю, голубеньким бы, наверное, за... Хотя нет, у нас... он же с рыжий изнутри. Ой, снаружи, в смысле. Значит, внутри каким-нибудь таким рыжеватым оттенком. Таким полупрозрачным, практически белым. Мод вот, приобретает человеческий вид. Точнее, вид нормальный, свежий, новый мастерской. Вот. Даже диски какие-то ржавые висят. Надо их снять, убрать, выкинуть. Не позориться. Приедет клиент, посмотри на этот диск, скажет, что за говно? Мы скажем, ну это типа золотой наш первый диск, все дела. А он такой, да нифига, он ржавый, отвратительный. Мне кажется, он даже пахнет. На нем жизнь появляется, он смотрит в мою сторону. Сделайте с этим что-нибудь. А мы его будем ходить ночами подкармливать. Мне кажется, странная фантазия, но тем не менее. Ну посмотрите на него, это говно какое-то висит. Убрать надо. Так, ну вот. Скоро нам будет приятно сюда заходить. Красиво и приятно. Прямо вот чуть -чуть Чуточку, прямо чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Ай! Картина криво висит. Ну, это мастерская, что вы хотите? В мастерской все криво висит. Это, это так это, положено. Положено и повешено. Краска не Так. Ну Вот. Ну вот, как хорошо. Все, осталась последняя стена. Вот. Вот. А как... А, вот все. Я бы еще резина набрала, что, мне кажется, ее мало как-то тут. Сколько тут раз, два, три, четыре, пять, шесть? Ну, на одну с половиной машины Тут зеркал гораздо больше. И какой-то непонятной штуки. Так, ну, посмотреть. Посмотреть на эту красоту. Ну, прекрасно же. И черные двери подходят и туда, и сюда. Ну, красота же ведь. Со всех сторон красота. так нужно вот... Засранный толчок надо еще покрасить чуть-чуть. Стереть это, да. Стереть какашки отсюда. Ой, тут, тут даже чек-лист есть. Висит. Кто что делал? А раковин как-нибудь поменять можно? Убрать вот это вот говно отвратительное. Раковина ужасные. Зеркала тоже ужасные. Ну, давайте мы все сделаем красивую, как вот свежое новенькое. А то вот этот вот кошмар это фу. Я хочу, чтобы у нас был приличный туалет, чтобы сюда вот клиент зашел такой. Блин, вот это что? Положить бы сюда что-нибудь, брать вот это вот. Зашел такой. Ой, как тут приятно, чисто. И пахнет хорошо. А не как на вот тех вот заправках обычных. Тут самый офиги офигенный туалет. Только сюда и буду ездить, какать. Тут мой любимый унитаз, я ему уже даже ими дал. Ну прекрасно же! Так. Ну так-то все. Да-да. Да-да. Да хорошо. Ж. Да, прекрасные считаю. Ну все, я думаю, можно на этом заканчивать. Ну, Нет, нельзя. Подождите, нельзя, нельзя это все вот так вот бросать. Вот углы надо докрасить. Закрашиваем углы. Все углы прокрашены. Ну-ка, смотри, смотри со мной. А, вот этот угол тоже не прокрашен. Как же так же? Упущение. Нельзя. Нельзя такое допускать. Все так. Еще один угол. Во-во-во. Один угол покрасили и все, и забыли. Нехорошо. Так. Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка. Да, прекрасно, да, шикарно. Да, ему, да, я твое. Да хорошо же. Там даже вытяжка у нас на крыше появилась охренеть. Так вот. Так, я еще в камень какой-то вошла, встаю, там так чуть на месте. В принципе, мы закончили, я считаю, на сегодня. Мы большие молодцы, мы приобрели туалет, мы приобрели мастерскую, мы все привели в порядок все чистенько, красивенько. Когда в следующей серии открываем нашу заправочку. И начинаем пахать уже на два здания, получается. И на одну еще дополнительную комнатку. Вот, эту вот Да. Будем херачить с вами. Куда деваться-то? Нужно еще одно парковочное место. Я так понимаю, но вот тут появится. Потихонечку расчищать вот эту вот горочку. Там еще какие-то горки. Я так понимаю, тут тоже будут какие-то парковочные места. Там еще что -то вот тут вот тоже что-то еще будет. Вот это надо как-то разгребать. А это что у нас, я уже не помню. Карваш какой-то. Господи, что это? Что-то непонятное. Ну ладно. Ну, в принципе, все, заканчиваем. Вот так вот сейчас как-нибудь мы встанем. Так, чтобы было красиво. Вот так вот. сейчас, сейчас. сейчас. Мы даже вот сюда вот подойдем, чтобы потом